Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, И сейчас я озвучу вам новости магазина Я понимаю, что каждый из вас может зайти в игру и сам это увидеть Я записываю подобные видео, только лишь преследуя одну цель Вдруг вы посмотрите мое видео раньше, чем зайдете в игру Ну и соответственно... Будет для вас полезная информация, что в игре вас ожидает что-то новенькое в самом магазине. Итак, ребят, смотрите, что завезли сегодня к нам в магазин. К нам в магазин сегодня завезли су 100 Y по довольно вкусной цене за 2000 голды. Обзорчик на танк можете посмотреть вот здесь вот по ссылочке. Дальше, 14 дней према, есть прожектор, но, честно говоря, я его не понимаю, потому что видят его больше противники, чем вы. Да и, в принципе, в игре ты как-то концентрируешься больше на врагах, чем на данном прожекторе легендарный камуфляж, который, ну, на любителя прямо скажем, есть X5, есть слот в ангаре, открытое все оборудование. Короче говоря, ребят, кто мечтал о су 100 y по-моему, я считаю самое время брать, потому что цена, ну, прям совсем плевая. Два косаря голды всего лишь за него хотят. Что еще закинули? Закинули еще коллекции контейнеров за 12500 и за 17500. В коллекции входит все, что угодно на все прикольные машинки. Есть на а есть есть на Химеру, может, кому надо, на ВК-9001П машинка прикольная. Есть на Т-54Е2. Короче говоря, ребят, контейнеры на любой вкус. Есть на Объект 752, в общем, всех перечислять не буду. Кому интересно, посмотрите, я не любитель, честно говоря, тягать удачу за... Ну, как бы это правильно сказать, короче, за штанину Поэтому, ребят, я контейнеры Как правило, не покупаю За 8 лет игры в танки Я ни из одного платного контейнера Ничего себе не выбил, ни на одном Из своих аккаунтов, короче говоря, я Разочаровался в платных контейнерах Просто-таки в ноль Что еще есть на продаже? Не могу показать Конкретно э, здесь В Wargaming Game Center Так как я играю через э, Wargaming Game Center, но предложения, те, которые За real money, мне высвечивают на телефоне э, ну соответственно за real money я не могу показать конкретно сейчас на обзоре поэтому вставлю просто картиночку того что у меня на телефоне высвечивается ребят обалденная новость для тех кто любит грамотно донатить смотрите я подсчитывал грамотный донат это когда ты получаешь ну хотя бы косарь золота за 1 доллар так вот сейчас за 3 доллара можно приобрести ну кому-то даже дешевле по курсу чем ты доллара, можно приобрести себе подписочку на золото. И что в нее, ребята, входит? Значит, в ней прописано, что заходите в игру каждый день, пока действует подписка и получаете награду 250 единиц золота и 1000 единиц свободки. Таким образом, ребят, за 14 дней вы получите за 3 бакса 3500 голды. Это уже, уже выгодно. И пускай мелочь, но все-таки приятная, 14000 единиц свободного опыта. Я думаю, что тоже лишним он не будет Пока новости магазина Все, ребят, если вдруг моя новость стала для вас полезной ну и, соответственно, вы хотите получать новости раньше, чем зайдете в игру, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на царский колокольчик, для того, чтобы узнавать о выходе видоса, ну, прям с пылу с жару. Ну и, ребят, кто немножечко щедрый и имеет возможность поддержать развитие канала, кидайте донатики по ссылочке в описании к данному видео. Я вам буду безумно благодарен, потому что самостоятельно финансово тянуть весь этот скажем так, каналчик с необходимостью покупать некоторые предметы очень-очень сложновато, поэтому рассчитываю на вашу поддержку, спасибо вам большое за просмотр всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия